Итак, всем привет, с вами снова я Sky сегодня мы появляемся на такой вот карте побега из тюрьмы, часть первая. Мы появились, на самом деле, вот в таком вот самолете. Типа, ну, нас привезли в тюрьму. Пошлите дальше. Сейчас, погодите. Так, я с ну. так я с вами. Да. Мы заходим вот в такую вот.. Понял. Опа-на. То типа еда. Я так понял. Так, ну, я сначала сюда надо. Зайдем. Да. Это ух ты как, да? Не меня ничего нет. Прости. Коток как я потом буду выбираться? Ну, ладно. Хорошо. И. Отлично. Нас поймали. Далип, что-то кирку. мне кажется, или это надолго. Ладно, еще я мы. У нужна, наверное, киркал. <смех> только где она? Вот это вопрос, конечно, интересный. И что? На это, походу, такая ловушка. Ну, мы-то умные люди, мы не попадаемся в ловушки, мы из них выходим. Сейчас мы уйдем отсюда и будет вообще отлично. Нас поймали. Реально веселая карта. Слушайте, ну, пока что начало, конечно, так себе. Нас поймали уже. Но я думаю, дальше будет интересно. Так это тоже мы с собой заберем. Чем вы торгуете, друзья? А, типа заключенные? Я понял. Да, я понял, это заключенный их на взвод посадили. Они на взводе. Что такое? Ты что там? Его арестовали. Я ничем тебе братишь, ничем не могу помочь. а Больно жить. Что это типа здесь? ничего нет там просто нет какой-то ну кого-то -ка, есть вот это вот это интересно да нет а ты что я с тобой что он сказал не хочу не буду ну, ладно так книга наверное нам книга надо будем писать мне так ну о я хочу тут стоишь а вот а я тоже думал, без этого пойдем и нельзя писать не читать а вот давайте лучше возьмем бумагу Блин, не достаю. Это И на бумаге не записать. Ну что это такое? Ладно. Ох, вы бедная. Кто ж вас так? ладно прости я не хотел. Ну у вас по любому ничего нету. Это для меня походу. Я, честно, нифига не понял, что надо делать. А на ну, второе, может быть? Сейчас, спасибо, спасибо за рычок. ну здесь ничего нету. в тех клетках если честно я не могу никак понять во Мы нашли что то Ничего не понял. Выходи, выходи, я тебе разрешаю. Что я не понял суть, что нам надо найти. Или их всех надо выпустить, просто выпустить. Шли. Давай на свободу. Во. Ну, Иван, не хочет как хочешь. Я, я тебе предложу. Да, Молодец, тут, видишь, это умрело. Ты куда? Да нет. Ну вот. ладно. Наверное, я не могу понять, нам что надо что то найти что -то? или их освободить хм. ну вот, короче мы их пока это делаем, мы их всех освободим ты что, тяж там же? там что ли? Вы, бедняга, выходи, выходи беги вон спасибо, не надо хм. это интересно там плевом что-то написано, у меня <смех> классификатора нет я его не могу никак установить наверное тоже не первый раз говорю. выходи он сказал не хочу не буду ну и сиди умные люди выходят давай пошли Блин, и прости, я тут нич... я тут ничем не справлюсь, Прости. <звы> Эх, как мне это надоело чуть-чуть. Хм, Побег из тюрьмы, что делать, а? Так что? Ага, кажется, понял, зачем. А теперь я ничего не понял. Как я его открыл? Так, ну куда нам идти-то? А, я кажется понял, что нам надо делать. Хм. Да, я кажется понял. Хм. Так, на убранцы ходите, ходите, ваша гулянка. О. Так. А зачем нам это? Наверное, так надо. Да, я его спас. Этот бедняга там гуляет. Но... Мы должны его спасти. Так что быть спасем А их хоть не мешает. Ну, он Кстати, когда я поставил туда человека, если что нажал на него, там, мне кажется, будет гость тут. Куда еще тут такой. Ну, ничего нет. Там не показалось. <coughs> ага, я всех уже в тюрьме освободил. Ага. Так. Что дальше теперь теперь сюда наверно те буду париться не так легче будет высок намного намного вот это все вообще спокой Что такое? А? Запрещенные посты. <сосых> а, -а, а, я же находил лестницы там, да? Честно, в один из этих постов мы нашли. Да не, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Ты что здесь делаешь? Ну пошли. Так, ну он не хочет сказать. Так, пожрем. Что я по-моему я уже сбежал все я сбежал а если так на самом деле то что мне нужно было сделать -то? да гулять да все из закрылось из-за меня да ну что рыба еще я пожалуй все это наверное все я буду заканчивать <свен> всем, всем спасибо за внимание с вами был... <свен> я сказал кит и это были э, первое наше прохождение на карте побег из тюрьмы всего семь частей это было первое ну всем пока удачи подписывайтесь на канал ставьте лайки э, всем пока